В конце рабочего дня нарисовался не то чтобы очень интересный, но неплохой вариант. Это Рено Кангу. Пятиместный автомобиль. Ну, как бы, они чаще бывают коммерческими. То есть каблучки. Это пассажирская машина, которая тоже пользуется довольно неплохим спросом в Западной Европе. Берут семейные, И вот именно сейчас конец марта приближаются летние каникулы и на самом деле не самый плохой вариант потому что ну, спрос на машину скажем так не космический, не феерический но стабильно э, стабильный в общем не знаю даже как, как правильно сказать поедем посмотрим изначально хозяин просит за нее 2200 евро мы позвонили буквально через 15 минут уже кто-то машину Выехал смотреть со слов хозяина, опять он они тоже хитрые бывают. Им на слово верить нельзя. Но тем не менее, сказал, что едет клиент. И через буквально 2-3 минуты, да, Арсен, да. Написал смс и говорит, а сколько предлагает типа? <закидываю>, Удочку закидывает. Да, да, да. То ли он мутит, то ли он там исполняет, то ли на самом деле э, тот человек, который ему позвонил до нас, он как бы переборщил и сразу стал по телефону ломаться Но я поэтому говорю. Глупый ход, нельзя ломать цену по телефону, потому что вот так вот оборачивается очень часто, жадность правила сгубила. Надо просто спросить аккуратно, можно поторговаться? Если человек скажет, да, можно, все, зачем там, да, какая последняя цена? Логична же. Ну, да, я, если дал уже человеку, рандеву, говорят, французы, встречу он начал, то я другому ни в коем случае не знаю, пока тот не приедет. Или же не даст отбой. А для бельгийцев, для французов, я уже не говорю про арабов, в порядке вещей отменить, переиграть. То есть в этом плане, ну я думаю, как везде. И русские обманывают, и французы, и киргийцы, немцы, неважно. Тут вопрос воспитания, вопрос того, какой человек сам по себе. Так вот, у нас появился шанс. нас спросили, сколько вы даете И мы ответили коротко и ясно. Если машина хорошая, если она нас устроит, мы даем твою цену. Это на самом деле так оно и есть правильно. Если машина в идеале, и вообще ничего не надо делать, ее просто купить максимум там помыть выставить и продать ее цена 250 железобетонно ну я так думаю что косаки у машины по-любому будут и если будет повод поторговаться мы это по-любому сделаем потому что он уверенно заявляет машина хорошая машина без проблем и так далее сделаю техосмотр 5-10 посмотрим на месте что это за вариант правду, или говорил продавец, или выдумывает. Потому что насмотрелся такого, ну, наверное, видели э, в прошлых роликах, что уже не удивляюсь ничему. В общем, на самом деле, вообще ничему не удивляюсь. Э, говорят одно, на самом деле другое. Хотя в то же время бывает э, и наоборот, ну, как бы это исключение из правила, и таких случаев просто единицы, когда человек говорит, ну, там, это там проблема такая такая, приезжаешь по факту вообще, ну, ни о чем, мелочь какая-то. Смело ломаешь цену, если он ломается, а если не ломаешь, то в принципе я не наглый человек, не наглых не люблю. Поэтому вот что я реально умею э, делать хуже всего в этом бизнесе в перекупке, это торговаться э, до талого. Да, я могу аргументированно показать, здесь царапина, тут э, стучит, там гремит, это нужно делать, там сцепление слабое, или ручник э, не держит. Вещи, которые явно, очевидно требуют вложения денежных средств А вот такой беспредел, я про это рассказывал, у меня есть знакомый Я с ним работал в одно время в паре Прям бесподобный напарник, изумительный просто Но мне клянусь, было неловко, мне было стыдно с ним ездить на осмотры Потому что он мог тупо ходить за хозяином и говорить Дай, дай, дай, дай, дай, дай дай. Я говорю, э, замолчи уже, мне, мне не стыдно Стой, стой там, Маневры, давай поехали, все, короче и главное прокатывало у него это, ну, как правило, с машинами, которые на самом деле требовали вложений. То есть э, европейцы тоже не дураки. Бывают такие, которые э, лопоухие, да, слов нет, а так э, вот, пожалуйста. Его предложили по телефону, я думаю, это примерно догадываюсь, ну что логично, полторы тысячи, и он согласился, а потом второй звонок, третий звонок и так далее, там его забомбили, заклевали, как раз говорит. И после этого он подумал, ага, что это я так, э, за полторы ее отдаю. И вот спрашивают сразу смс-ка, а сколько вы предлагаете? Ответ логичный и э, нам выгодный. Если машина идеальная, твою цену предлагаем. Но по факту, повторюсь еще раз, если машина будет идеальная, даже деньги за нее дать вообще не, не проблема, потому что она продастся. Там делов нету. Просто помыть можно пленки приклеить, какие-то там макияж, антуражи, все, иди в люди. Она улетит, потому что вот сейчас именно самый момент. Если будет повод для торга, цену скинем, потому что, ну, наверное, не баран человек, соображает. В общем, посмотрим, что будет на практике, на деле. Нам ехать еще минут 15, уже темнеет, время не самое удачное, сразу говорю. Ни в коем случае, я повторял это много раз и буду говорить всегда, не покупайте машину ночью. Тем более за адекватную цену, тем более за цену выше рыночной, ни в коем случае. Потому что это риск неоправданный Зачем вам это делать, если вы можете приехать днем Да, когда там дешево, там розовый слон Поехал, сорвался, купил, все Но если вы покупаете машину за ее цену И тем более цену выше рыночной Ни в коем случае не езжайте Ни ночью, ни в дождь, ни в снег, ни в туман И а, еще один момент Я показывал буквально сегодня, видео снимали Царапину ВД-шкой, раз, брызнул, а она пропала вот мой, мой совет вам, да, как человек, который сам обжигался на этом Машину нужно мыть Терхером, горячей водой Заехал, облил ее быстренько Там стоит буквально, в России там 100, максимум 200 рублей Те же самые цены и везде в СНГ Потому что вот ВДшкой, там Или полиролью это, э, Экспресс побрызгал, все, царапин нету Первая мойка, машина вся из корябок Какие красивые места там. Холмистая местность Такая Реально красивая, да? Похоже вот что-то На средний пол с россии местами вот, вот всегда было такое вот это чувство его не передать, когда вот приближаешься к машине к месту осмотра. Ух, такой не то что адреналин, необычное ощущение, ради которого, в принципе, стоит нет-нет заниматься перекупкой. То есть э, у каждого занятия есть свои плюсы, свои минусы. Тут тоже вот есть неприятный момент, как вот эту машину растомана мыть ну, удовольствие сомнительное, но при этом есть и такие вот реально интересные моменты, есть драйв даже, я бы сказал, как сказал Генри Форд, лучшая работа это высокооплачиваемое хобби, мне нравится мое, это не работа конечно, это... это хобби вот по настоящему хобби, я совмещаю работу и свое увлечение, мне нравится, поля, вот во Франции я один раз попал э, на поселочную дорогу не асфальтированную, а тут в Бельгии ни разу не было такого, чтобы э, В полях, в самой там души. ну Бельгия вообще очень густонаселена, населена, и тут э, Трудно вот попасть в такое место Что ты не видел деревню или город Справа и слева, все так плотно Все компактно э, Здесь э, расположено Это в России бывает, едешь там, едешь Часами, днями даже Я вот помню, когда из армии ехал 9 дней на поезде, это был трэш полный. тут такого Близко нет час какой час вот но ну, нет такого места чтобы ты вправо голову повернул влево повернул и не увидел там город или деревню все вот так везде и при этом молодцы ничего что не говори они сделали инфраструктуру создали дороги и тут кстати вот не везде но есть места где бал а смотри смотри спасал смотри какие кадры бешеные бегает тут вот чайки что-то там молодцы все равно молодцы европейцы во многих во многих, да, честно говоря, почти во всем. Во всех сферах они переплюнули Россию, не знаю, на лет 300 впереди э, оторвались. Ну, с чем уже? Америка, да, тоже. Вот ребята показывают их жизнь. Есть канал Мистер Локучу. Это э, наш соотечественник, который э, живет в Америке, работает дальнобойщиком, трак-драйвер вот, снимает ролики про работу, делает обзоры автомобилей. Ну, очень такой интересный, яркий канал. Молодой, развивающийся, ну, у него большой потенциал, всем советую Подпишитесь, ссылка будет в описании, и вот тут я выложу ссылку на его канал Доезжаем уже Смотри-ка, домик Реально, кукольные места Все чистенько, Да, не ни мусора никакого А знаешь, почему? Потому что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят, не сорят Совершенно верно Поэтому, ребята, друзья, соотечественники, пожалуйста, не выбрасывайте в вы мусор, где попало. Я вот, когда был дома, э, такая, такая ситуация была, еду, ну, с семьей, да, жена, дети со мной вместе. И четверка впереди едет, открывается окно, бутылку на. Меня замкнуло. И вот если бы я был один, я стопудово их подрезал бы, остановил, начал бы с ними э, раскачивать. Как так можно? Ты тварь? Вот ты, ты, ты не человек, ты свинья, ты, ты не нелюдь положи ее на поле эту бутылку, выкинь в мусорный ящик, зачем ты ее бросаешь это ситуацию тоже уже рассказывал я в каком-то из видео еще до, до Европы, еще, наверное, лет 15 назад, если нет, вру, не 15, лет 10-12 назад э, ехал по дороге спокойно, ну, 110, по-моему, разрешенная скорость, там, 100-110 ну, обгонял э, икарус, патриотский автобус и на моих глазах вылетает из бутылка и бьет мне э, Чуть-чуть вот дальше лобового стекла вот, Буквально там пара сантиметров И плашмя вот так, на, она даже мне Мятину не сделала По, по случайно сейчас не будет Я его остановил Захожу, кто это сделал вы, вы люди или кто И тишина гробовая в автобусе, все молчат Ну поругал там, сказал плохие слова Ну жалея его там, конечно вот так вот никто не признался Если бы эта бутылка попала в лобовое стекло И разбила бы на скорости, представляете Я мог бы и... На этом месте остаться Это культура как так можно мусор он в машине у меня сейчас вот чистенько я не на убирал честно говоря бывает запускает уже ну сапорник без сапог да постоянно у меня в, в карманах в дверях мусор э, с салфетки и так далее подъехал корни освободил все какие проблемы вот по-моему доезжаем в конце концов далеко мы заехали да угу. далековато уже пора бы yeah. добраться до места как стоит хорошо, а, икс смотри. Четкая история машины. Она дымела, белым, Мы перебегались с братом. Видимо, когда меняли свечи накаливания, я выдашкой сильно проливал и поп попала в цилиндр эта вдшка И пока там выгорала, дымила реально, белый дым, такие вонючие еще Страшно. Сегодня смотрели тоже один вариант — Mitsubishi Colt за довольно интересную цену. Ну, но... я честно говоря опасаюсь такие машины покупать, потому что с ней зависнуть как два пальца. Вот мы приехали на место где машина чуть я не вижу это перекуп походу вон стоит машина без номеров а, ты, собака страшная ну посмотрим и что черная да? спасибо какой мотор? это 1.5 наверное звук плохой будет что не поделаешь ДСИ. ДСИ. ДСИ. ДСИ. ДСИ. Смотрим на отлив, очень важный момент. Атирмальная пленка здесь. Ну а что, если пленка клетит, а темвальная. Да, важный за ветра. Тут царапинки. Две двери латеральные, это очень хорошо. Солома. Поликов нет. А? Какой? 2003. А чего он обманул? Спасибо. Он где перепутал. Да? А, а перепутал. Ну, спасибо, почему не почему второй не перепутал? Не надо. Не надо да? Так, смотрим, скрытые полости. Это вот самые первые места. Которые... Э, Потом. Красная. Это очень хороший самый. А это что Шаровый, походу. А ну а, Спасибо, полка есть задняя. А? Задняя полка есть. Так, да, снизу всех вот эти вот места, они сразу выкупают битые машины взад зад. Нету, да? Запаска хорошая. Так. Третий год не четвертый. Ошибки, ошибки можно чисто для прикола Нет, в принципе пофигу да, да. один один два один, один один два посмотрим риски не перетертые и прочие безобразия два слоя стабильно Видимо, дверь замененная, тупо перекрашена. Четыре, два. Это дверь крашеная. Это нет, не пластик. Все. Крашена передняя дверь остальная машина в оригинале удивительное явление Ну, опять таки мне это не особо интересно так чисто проверка для малыша очередная красавчик малыш красавчик для Много масла не критично но и идеально так смотри ах это видел капот фото, видишь он сделал так что не видно было на фотографии так что там капот открой открыт а как он держится? Не фиксируется сюда вообще? Так, смотрим. Здесь неплохо. А нет, не потеки это. Все нормально. Кондиционер есть у машины. Так, эта крышка. Пожалуйста, сниматься. По идее ниже Сюда проверяйте на холодную массу сначала. Чем Машина э, с девятого месяца не ездила, да? не ездила. Не ездила. Но это Не, не ездила. Тогда. Но ага. надо по новой треугольники. чё треугольники и... а а да что говорит дядя ну, мотор какой интересно стоит дядя вурт так хоринок кенгуру индукционный будешь делать ну давай индукционный асенд заводи Стоит. Да нет, это инжектор А сколько коррекцию? Да вот, садись. садись, мне сервис дрозит мне не нравится. А что ты хотел? Давай посмотрим. Кое один день что-то? Нет, один и пять вон. 9, не забыл 1.5 5 у него ,5. да да да на играть а -а -а. ждем, ждем. Телегер, Вопросы, да, подожди секунду они боятся просто чего они боятся дурные что ли они Сын ему типа рассказывает, там через компьютер можно разные вещи Ну реально, ты видишь, надо троить Видишь, как работает? Все Смотри, Людмит Пойдешь мне инжекторы? Вот. 100% инжекторы А ну, Арсен, нам, лучше, заведи еще раз Это знаешь, дерьмо это? Какое -то, какое -то рено, это рено все это Если надо же сломаться, а? Ну, аэрбаги что-то со мной, да Паш, паш, мы цену все, да, Конечно, миллион, и все, и поехали, чудес Замуши Вы и аэрбаги тоже Лампочки же горят Je dis que c'est délicat de dire que c'est délicat de dire que c'est délicat de dire c'est idéal de dire Vous parlez français Oui, très bien. Très bien de ah, dire que c'est délicat de dire que c'est délicat de dire que On propose le prix 26 euros par exemple. Ça vous, ça vous arrange Bien sûr, je peux vous proposer votre prix. 2 suis au pire de euros. de toute façon moi cette semaine elle est partie. 2000 euros Bon chance, hein. Они, они что такие тысячи? Хорошо, ясно. Чего так апострель? Ведь апострель, ведь аккуратно потянут, да? Сири, никаел, я заплачу 2200 фунтов, и я ухожу. Не не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не bah oui, euh, le truc comme ça, entre 2005 et 3000, sans faute parce que 5 places, deux, deux, deux portes, latérales, on n'est pas des gamins. Hein, on pas veut on est ouais. monter. Mais écoutez, déjà les suspensions, ça coûte, ça coûte à peu près 250 euros les deux. En plus, la et ça sert rien du tout. C'est ouais. pas difficile. Les, Renault, au niveau de euh, Инжекция, у него помпы, мер, да, там все. Верно, Значит, если она поломается, ты ее У нее каждая